Uh, так, вот, а, вот эта вот та часть, которая мне, честно говоря, вот, нравится лично больше всего, да. Орда – это русское конное казачье войско. А вы что думали? Улус? Монголы? Не все так просто. Не... Давайте дальше. Иван Данилович Калита или Калита, думаю, Калита. Младший брат Георгия Даниловича. Один из основателей Великой Империи, завершивший великое завоевание мира, вошел в историю, в частности, как хан Баты. Обратите внимание, что у хана Баты крест в руках. Хан Баты, это который внук Чингисхана. И вы спросите, а кто же тогда Чингисхан, если его внук Иван Данилович Калита? А Чингисхан, вот нам дает музей на это ответ это и есть георгий данилович тот который старший брат ивана даниловича то есть внук чингисхана его брат ханбаты кстати обратите внимание что у чингисхана уже креста в руках нет зато есть разрез глаз давайте дальше дальше. Так, значит, чем они занимались? Значит, эти братья-цари Иван и Георгий, потомки Энея-Рюрика, Ю... Энея в начале XIV века организовали Великую Мировую Империю со столицей во Владимире. Она же, эта империя, больше известна миру как Римская Империя. Ну или Монгольская. Римская, ну и монгольская. или Монгольская, или-или. Дальше тут они рассказывают о значении Ярославля в мировой истории. Ну, а вот, кстати, интересная штука. Четвертая окружность, что бы это ни значило. Но э, вот есть, значит, Ярославль, Москва, Новгород, Владимир. Но нет, Киева. Его еще не было в 14 веке. Но вы же правильно должны понимать. Я это не выдумываю, это вот. Давайте дальше. Тут что-то про царское и апостольское христианство, но это не так интересно. Вот деревянная пушка. Тут вот про Мамая, что он возглавлял регулярное русское войско. Но это уже как-то не удивляет. А, а вот тоже хорошо. Падение метеорита на окраины Ярославля. Ну, упал и упал, казалось бы, да, но что тут такого? Но из метеоритного железа создали булатную и дамасскую сталь в Ярославле. Так, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, ну, про пророка Магомета, он тоже русский, что очевидно. Дальше, ну, вот, русское войско завоевало Америку. Да, вот, а Христофор Колумб был русско-османским адмиралом. Странно, что вы не знали. А еще он родился в Молдове. О, а вот это вот, кстати, отличная часть, лучшая. Ну, после Ярослава Мудрого отца Иисуса. Читайте внимательно. В конце 15-16 века в единой религии появились первые признаки раскола. А единая религия это христианство. А в 17-18 веках христианство окончательно разделилось на христианство, ислам, буддизм и иудаизм. Я, блин, я, я, честно, я не знаю, как это можно комментировать. Мне кажется... Да нет, вот, наверное, все как и должно быть. Вот, вот теперь все закономерно. Угу. Ну, тут вообще еще много чего интересного. Например, вот э, латинский алфавит. Вы-то, ученая челюсть, что думаете? Что он там появился сколько-то там веков до нашей эры, там, 6, 7, 8 век до нашей эры? Я не помню точно. Э, нет, хрен там. Его создал епископ РПЦ в конце XIV века нашей эры. Стефан Пермский. Поэтому латиница и называлась раньше Пермской азбукой. Неплохо. Не, блин, неплохо, я, я считаю. Ну, что еще? Ну, в Российскую империю входил Орегон. И смех, и грех. Профессора НГУ члены Академии наук, имеют прямое отношение к этому музею.